Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас 25 января 2018 года. Канал «Народовластие», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев со мной в студии Станислав. У нас прямой эфир, вещаемый из дальнего зарубежья. Вот сверху надо мной номер карточки. Это на помощь политзаключенным и их семьям. То есть те люди, которые томятся в России в тюрьмах ФСБшных, и их семьи, они будут, значит, получат с, этих, с этой карточки, получат средства. Ну, в частности, это Корный, Кептя, это Толкачев, их семьи, ну и ряд других товарищей тоже, которые, так сказать, могут, ну, которые которым мы помогаем, которые тоже сидят в тюрьме и все являются политзаключенными. Пишут, изображение нет. Как же изображение да, есть? Да, Я да, даже его сам вижу, изображение. Значит. Это что-то какой-то... А звук напишите как? Вроде нормальный звук. Звук нормальный. Ну, все хорошо. Так, вот нам наш соратник прислал с Украины письмо и просит всех, кто находится на Украине, в поддержку соратников России организовать пикет с плакатами посольства Российской Федерации в Украине, город Киев. Приглашают 28.01.2018 года в 12.00. То есть вот там собираются наши соратники с плакатами у посольства России. Это как улица Немцова, там, да, надо адрес написать. Но я думаю, что посольство России в Киеве все прекрасно знают. 12 часов. И я думаю, что там не приедут путинские ОМОНовцы разгонять. Тяжеловатым будет. Да, тяжеловато Там накостыляют сразу. Вот. И... В Екатеринбургской школе вот Сталин ГУЛАГ пишет, что э, скандал такой многодетный, э, э, из многодетной семьи ученик, и ему запретили в столовую приносить свою еду. Представляешь, потому что вот он не покупает в столовой, а поэтому давай жри где хочешь, есть, как свинья. Они да? не могут вататься, Да, да Я сразу вататься. вспоминаю, у меня был э, покойный такой товарищ Андрюш Гадельсин, в школе мы учились, и еще там несколько человек, Дима Путин, там другие, они получали талоны на питание. Ну, там из каких-то критериев исходили в советский период, давали талоны на питание, питание было довольно сносное, ну, по нынешним временам это королевское питание, по тем временам это сносное питание было, вы помните, да, вот, и я к тому, что никому в голову не пришло не то, что там выгнать кого-то из столовой, да, кто там что-то не покупает. Наоборот, раздавали талоны, и дети питались, и причем еда за талоны была такая же точно, как еда за деньги, она ничем не отличалась, все было качественно, и никто особо сильно не скандалил. Я вспоминаю, совершенно невероятная ситуация, вот если ее связать с периодом. Я помню, мы брали денежки эти, там три копейки, натрешь их ртутью, и как 20 копеек пытаешься всучить. Ну обычно не проходит, но ну, иногда да, проходит, никогда... да, да, да. да, и все, понимаешь, никаких. Санкций не было, никто из столовой не шел там к директору, никого там не вели за ухо. Сейчас, сейчас бы что были. Сейчас, сейчас, наверное, в терроризме бы обвинили, расстреляли, вот. если бы ребенок вот. такое сделал. И что, из, из таких детей выросли преступники, что ли? О чем речь? Да, вообще люди были добрее. А я вот вспоминаю, как в институте учился у нас. В Нижнем Новгороде был на Краснофлотской строительный институт, а рядом пельменный. И вот все студенты мы собирались в этой пельменной, на переменах, а иногда и вместо лекций целыми днями, первым делом туда. как там нам все разрешали, приносить чего хочешь, и чего греха таить, по праздникам мы там и выпить приносили. Но у студентов какие деньги? Поэтому пиво, к пиву там что-нибудь принесешь. И водки бывает и золотые и студенческие дни. Но люди были добрые, никогда такого не было, вот, то, что сейчас творится. И, кстати, про студентов, если мы заговорили, мы забыли совсем с тобой поздравить. Сегодня не, такие мы деньги. Мы хотели да? дальше. Вот. У нас... Всем да. Татьянин день двадцать числа, так что поздравляем всех студентов. Всех Татьяны, всех студентов. Всех Татьяны, всех студентов сегодня день рождения Владимира Высоцкого и ну, его любимого Роберта сайт. бернца да. Да. Да. так что видишь, такие великие, великие ну, поэты двадцать пятого января, ну, Советский человек Роберта Бернса знает по фильму Здрасте, я ваша тетя. Помнишь, там бразильская народная песня Любовь и бедность. Слова Роберта Бёрнса музыка народная. Вот. И... Конечно же, сегодня и путинцы выпендривались очень много, но мы про это поговорим, потому что они очень хотят заслужить, если не любовь молодежи, то, по крайней мере, непротивление. Для них это очень важно. Так вот, за четвертый квартал, Буга Карлович пишет, за четвертый квартал прошлого года обанкротилось, закрылось, прекратил деятельность 157 тысяч предприятий малого бизнеса. Это к вопросу о заявлении Путина о поддержке малого бизнеса. 157 тысяч, я перепроверил Гуга Карловича, цифры даются разные, но сопоставимые. То есть все цифры, которые даются, это более ста тысяч. Можете себе представить, хренеть не встать. А вот комментарий интересный, Валера Валера пишет. Слава Стас, привет. На работу прислали бумаги на подпись. В них указано о, неразглашении, о, неразглашении хуйне, о, подпри... о не разглашении, о не какой-то хуйни, а предприятия не имеет права давать какое-либо интервью каким-либо средством массовой информации. Представляешь, если это правда, то у меня нет. Нет, сейчас все секретит. Они нашли способ секретить абсолютно все в нарушении Конституции. Нет, нет. Причем, я говорю: обратите внимание, что Конституция предполагает, что э, список материалов и сведений, составляющих государственные там секреты, он утверждается законом, законом Путин утверждает указом. На местах появились свои секреты, которые, которые вообще какой то шмонька подписывает и секретит. Это секретно, все, а завтра, завтра, я не знаю, кто там будет у них что секретить. То есть любого тащи, и суд, да. так... У нас за шпионаж женщину посадили, которая сообщила, что корабли. Ну когда перед конфликтом с Грузией, помнишь, реальный срок получили. Так, у нас тут небольшой сбой. Сейчас я прям на секунду. Угу. На секунду сейчас мы отключим. Ну а я пока еще раз все-таки поздравлю всех Татьян, всех студентов. Все-таки это были самые лучшие годы нашей жизни студенческие. Как я завидую сегодня всем молодым, всем студентам. Еще все раз поздравляю вас всех. Так, все нормально у нас? У нас все нормально. Так, ну вот Людмила Сенчина умерла сегодня такая трагическая новость. Синчина, ну, молодежь, конечно, не знает, а для советского человека это секс-символ был, да? Помнишь, она там да, разделалась в фильме было. «Вооруженный очень опасен», и это было... Угу. Это 1977 год был, да, это было что-то, особенно для моего поколения, потому что нам было там, я не знаю, по сколько там, по 12-13 лет, это было... Так ощутим. Ну да, 13 лет был. Вот как раз. Как раз тот самый возраст. Поэтому, когда тетка сказала, что в Советском Союзе секса не было, мы сильно удивились, да, очень сильно удивились. Вот. В Москве произошел случай такой интересный, я не знаю, трактуется он уже по-разному, вообще непонятно, вылетел вчера вечером в 21.00, как раз мы начали вещание, вылетел джип на проспекте Мира на остановку и задавил человека, причем там... Люди находились в машине, получили травмы. И вот что самое интересное, водитель, получивший травмы, не мог объяснить, откуда взялся труп в багажнике. А сегодня вдруг объяснение пришло, что во время аварии это пассажир, который залетел в багажник. Какое-то дело очень странное, на самом деле, прям как-то вот как так жужжат только пчелы. Были да, демоны, <laughs> на самом деле да очень похоже по как вот тогда к КГИшников, КГБшники задавили, да, и потом оказалось, что все нормально, все вроде как. Как, как все и должно быть, да, никаких нарушений закона не было, все в рамках закона, так и здесь. Значит, Пропало судно в, в Японском море, называется Восток, по уточненным данным 21 человек на борту, связь с судном потеряли. И вот я так понимаю, что искать как-то особенно никто не собирается, Ну, вернее я так понимаю, что уже закончили поиск, потому что возможно дело... Уже о э, нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. То есть уже все, их так, похоронили, даже особенно-то и не парились. Да? А вот Евгений Смирнов пишет. Патриарх Кирилл рассказал все, что думает о биткоине, да. сказал, что людей крышу сносит. Мы То есть в биткоин верить нельзя, а в святости Гундяева верить да, необходимо, да? Необходимо, да, его честности. фомушка. А биткоину нет веры у него. Кто не видел фильм "Праздник святого Иоргена», Это прям про Гундяева фильм. Я рекомендую всем посмотреть. Это сценарий написал Петров, ну который Катаев, который Ильф и Петров, вот и. Снял фильм про Фильм гениальный совершенно. совершенный, это один из любимых моих фильмов, поэтому я всем рекомендую смотреть «Праздник Святого Аргена". Там как раз очень хорошо отец-настоятель и отец-казначей представлены известные своим бескорыстием. Вот отец-казначей известный своим бескорыстием. Вот это там прям Гудяев и... как сироты в этих золотом да. Яковлевич. Я, Яковлевич. <смех> Татарстанец, из ревности заминировавший отдел полиции, получил условный срок. ведь как вот человек позвонил из ревности к полицейскому, что у него отдел заминирован. Ну, в смысле, ревновал к не полицейскому, же, хоть ревновал к полицейскому. Получил столько же, сколько э, тот, э, даже больше, чем То есть... тот федеральный инспектор, который застрелил. То есть надо было лучше мочить его, меньше да, дали. Меньше да. Тот 200 тысяч штраф или 100 получил, а это, видишь, условно, славняк словил. Пенсионеры растащили выпавшую из газели колбасу после ДТП. Ну, мы помним, как в Саратову машина водки перевернулась, и тут же эта водка исчезла, сразу все разнесли, здесь у... забрали всю колбасу. Как говорят, может, и нам повезет, и на нашей улице КАМАЗ с пряниками перевернется, да? Да, и вот Водил сказал, что пельмени и колбаска были украдены бабушками, <laughs> боже, одуванчик. Но на самом деле это страшно, представляете, вот я, я не понимаю, как отреагировали бы в какой-то цивилизованной стране, если бы кто-то там стал собирать какие-то колбасы после ДТП, там удивились бы, сказать, были бы все зашуганы, да. А здесь это норма, потому что люди голодные, кушать нечего, кто чего схватил, кто-то и молодец. А вот э, у нас постоянная негативная информация о замерзших каждый день, замерзших в России людях. Вот сегодня позитивная информация. Сегодня бабушка не замерзла. То есть эту бабушку подобрали в Кемеровской области, город Березовский, и принесли ее в а, а, парикмахерскую где парикмахеры отогревали ее фенами. Ну, я так понимаю, что я очень благодарен этим парикмахерам, и это не издевка, не прикол. Конечно. Но я помню фильм, помнишь там, кого-то замороженного, кто там пролежал там какое-то безумное количество времени замороженный, в кино покажет, как его отогревали фенами. Ну, и смех, и грех, конечно, страшная ситуация, страшное то, что Россия... Ну, в общем, всегда находился в том климате, в котором находится, всегда зимой в России холодно, но не всегда зимой люди в таком количестве замерзают насмерть, как сейчас, причем в городах. Обратите внимание, гибель людей в городах, не где-то там, я не знаю, там далеко от населенных пунктов там, во время пурги, как обычно в России замерзает. Ну шли между населенными пунктами. Началась пурга, начали плутать, все, устали, потому что снег по пояс, все, устал и, и погиб. Погибает именно от этого, от усталости погибает, не от того, что человек замерз. Человек... Чтобы замерзнуть, нужно очень стараться, чтоб человек заморозить. Слав, тебя еще просят, покажи знак революции. давно не показывал. Хорошо, значит, надо показывать. Да, не надо забывать. Да, две трети москвичей считают столицу безопасным городом. Ну, а одна треть, вероятно, потерпевшие, поэтому для них все ясно. у них иллюзий нет. А у двух третей пока еще есть иллюзии. Или они говорят, что они так считают безопасным городом. Я помню, когда нам рассказывали про преступность в Нью-Йорке. При... Преступность в Нью-Йорке... Была тогда какой-то для Советского Союза, там, я не знаю, невероятный, там, каждые 20 минут совершается убийство. Там, так, так. Сейчас в столице нашей Родины Москва в 7 раз больше преступность, чем в Нью-Йорке. Никто не особенно уже... не парится, да, все, все нормально такой. Город безопасный. Мальцев показал крест. Какой крест я показал, Господи? Да, на руке что ли? Ну да. В Керчи 4 человека умерли от отравления. То есть, классическая ситуация такая, тоже. Люди что-то пьют. И умирают. Что они пили, никто уже никогда не узнает. Я вполне допускаю, что если провести правильные следственные действия, то можно все узнать. Но вопрос, зачем? Украли, да, да, зачем? Зачем? Кому это нужно, понимаете? То есть пол России уже померла от этого, а толку нет никакого. Ловят только тех... Кто продал непосредственно? Где это изготовлено, это какая-то тайна такая вот страшная. Ну, ну, Ретенбергом-то зачем это надо? Да. И крупная утечка бензина, как вы думаете, где произошла? Правильно, Везде. правильно, на Сызранском НПЗ в Самарской области, который как раз в тот же самый нефтепровод, который только что протек из-за плохого шва. А теперь продукты проводят. Да, они это а теперь четко написали, была врезка. Mm -hmm. Да, писаю, что вернулись славные 90-е годы. Я уверен, что и в саратской области, в Ангельском районе была врезка, и все это совершенно понятно, почему произошел пожар, потому что... Ну, Просто от разорванного шва не бывает никаких не пожаров, думаю, как... тем более зимой. Да? Ты, Ладно, как так. разогреть еще надо, она, да, она... твердая. Конечно, там... гореть не будет. Ее что прокачивать, разогревают зимой, она подогретая нефть качается, а тут вылилась она, ее как подожгешь. Так что какие-то вот случаи подряд идут, и значит, надо ждать еще и, и дальше. Ну... Но... В общем-то, это логично. Представляете, сидят люди, ну, которые, может быть, там в 90-е годы были, что называется, при делах. У них были бизнесы, у них все было нормально, сейчас у них все рухнуло, если не отняли, то рухнуло, потому что да Вова довел понимали. страну, да нет, Вова довел ну, страну да, до что? такого, что, что все, у них какие-то магазины были, сейчас никто ничего не покупает, у них какие-то там строительство какое-то было, все, сейчас все подвисло, ничего нет, и что получается, эти люди сидят у них есть определенные обязательства, им нужны какие-то деньги каждый месяц, денег нет им взять. надо своих теток содержать, конечно, свои конечно. Биллы содержать да, да. самолеты и они так говорят ну что, там, братаны, помните как в 90-е мы там в трубу-то вырезались давайте вспомним сейчас я думаю, эти трубы все будут трещать и, и, и как, как бы еще газовые трубы не начали в газовые трубы вырезаться На то Путин, вот же, видишь, хотел все машины с газом заправлять, ну как как только он начнет заправлять машину, так его прямо из трубы начнут высокого давления. Я думаю, придумают метод как газ. Но он же там жидкий идет, да, так что я думаю, тоже там 80 атмосфер ничего страшного. Так, и ФСБ перекрыла канал поставки наркотиков в Карелию. Вот такая статья. Все должны, наверное, обалдеть. А вы знаете канал поставки наркотиков в, Кар в Карелию, во сколько весит, так сказать, оценивается в граммах? В одну тысячу грамм. То есть это один килограмм наркотических. Секунду. Средства. Да, нет, это они нашли и перекрыли канал. То есть килограмм. Кик... То есть а тонны идут Конечно, спокойно, тонны, а конечно, потому даже... что это ФСБ вместе с своими бортниками, они там нормально все контролируют. А это те, те средства, которые... Которые какие-то лохи привезли, говорят, вот они наркобароны. Представляешь, там в Карелии... Почему, Сначала им задницу засунули, этот, килограмм на троих потом вынули. не осудили. Не, пока не осудили, В Казахстане трех водителей сгоревшего автобуса того задержали. Почему-то сразу всех трех. В Самаре пьяный пациент ранил ножом фельдшера скорой. То есть все как всегда. Вот эти вот э, Нападающие на врачей На фельдшеров там, На водителей скорых Это прям такой классический Российский пациент Помнишь фильм «Английский пациент» А это вот фильм «Российский пациент» В Самаре ученик девятого класса Пришел в колледж с оружием и домовыми шашками Ну то есть э, ничего, все, все продолжается Если кто-то думал, что все закончилось Ничего не закончилось в Ростовской области микроавтобус рухнул с моста в реку, жертвы есть, сколько никто ничего не пишет. Пропавшего инженера секретного бюро подводных лодок, помнишь, мы говорили, что пропал этот инженер секретного бюро, где он там, вот нашли его мертвым в Петербурге, Петербурге да, это... повешенный в своей квартире. А связано это с тем, что он секретный инженер или нет? Не знаю. Я не, не думаю, что у нас какие-то секреты остались. Еще в этом. Ну, там же он же может знать секрет, как бабки делят, а, или еще что-то. Вот это другое самый другого. главный секрет, да, кроме да, да, всего да. прочего. Представляешь, да. ситуация какая? Вот человек нашли повешенным в своей квартире. И произошло это в Петербурге. И если это повесили ФСБшники, то они же будут расследовать ну это нет. дело. Раз это был носителям, а что им нужно, то они и напишут. Вообще, Покер Мороз. Им что скажут, то они и напишут. Скажут, он сам себя самоубился, да, или да. там сосед его повесил. Или что хочешь, могут они сказать, да. А вот всегда отличный комментарий пишет наш соратник. Вот Коня Резникович падал, часто мы его комментируем. Вот он написал, нельзя показывать фильм «Смерть Сталина» в стране, где не все еще в курсе, что он умер. Да, очень хорошо. Взрыв газа в жилом доме в Екатеринбурге опять. Ну, в смысле, не опять в Хотя в Екатеринбурге уже взрывались дома, но продолжаются эти взрывы. Опять ликвидирован пожар. Правильно, на рынке садовод. Наверное, никак не за полгода, наверное, это пятый, шестой или какой. Мы, мы постоянно наша нашей рассказываем о пожаре на рынке садовод. Его вот, то ли никак не поделят, то ли он никак не Белые сгорит. Белые придут, грабят, да? красные придут, грабят. Штранный как анекдоте, потом пришел лесник и взял. И судя по масштабам, в общем-то, всегда достаточно большое количество. То там горит 500 метров, то 250. То есть не 5 там на полтора, да, а нормальное количество, в общем-то. И странно. В прошлую среду вот там был пожар, 300 квадратных метров сгорело. Теперь 250. Так раз в неделю получается. Ну, я думаю, что надо там тем людям, которые работают, сделать выводы, что либо там прям жить и не уходить. Хотя в Саратове я помню, как должны были сжечь дом, чтобы была застройка, то есть в центре там, ну, определенные люди. И люди знали. Ситуации, да. И жильцы ходили чуть ли не с ружьями. И с одной стороны вдруг оказалось, что какое-то время никого не было, там подошел человек, постучал в окно, бабушка думала, что это кто-то из охраняющих, открыла эти ставинки, ну, в смысле, открыла окно, в нее выплеснули ведро бензина и подожгли, прям вместе со старухой сгорел дом. Представляешь, то есть люди его охраняли, люди знали, что будут поджигать, люди писали заявление, и ничего то есть не спасло. Те, поджигают, это говорит о том, что вообще денег нет, идут на преступление, на любое, за копейки. Ладно, вот в мое время то же самое настройки было, но там как делали? Людей куда-нибудь выманивали, билеты им покупали, что-то уходили. Экскаватор просто ломал дом, приходили, ошибился. Представляешь, что-то мудрить. Ошибился, случайно сломал не тот дом. И все. А вот наш соратник тоже метакаспийский. Пишет Станислав Слава, есть большой объем материал для нового ТВ. Вы метка списки напишите нам, да. пожалуйста, мы как раз этим занимаемся, это очень важно для и нас. И вы могли бы тоже участвовать да, в да, этом проекте? Участвуйте это все наш все общий, общий проект, да. Если там республика, это вещь общая, то здесь можно назвать рес-омнибус, это вообще общественная, да, такая, не общая, вообще для всех, вещь для всех. Мы хотим сделать интернет. Интернет, Телевидение для всех, чтобы не каждый, каждый мог еще и участвовать сам, своим контентом, своим творчеством, всем чем угодно. То есть, чтобы это был не какой-то там бизнес-проект каких-то олигархов, а чтобы это было народное творчество. Это как раз и нужно. То есть, чтобы люди взаимодействовать могли мы пойдем в воскресенье, нужны правдивые и честные выборы. На самом деле нужны не правдивых честных выборов, нужно вначале от этой власти избавиться, вот от той, которая есть, а потом уже мы будем говорить про честные и правдивые выборы, потому что ну, это, задача поступательно ставится. Нельзя добиться правдивых и честных выборов с Путиным, там, Медведевым, Володиным, там, и всеми остальными. Никак. С Кириенками. Ну, как то их добьешься? Это все равно, что, там, я, я не знаю, да, пчелу. Против меда, да? В общем, давайте колбасу кусками резать. И первый кусок надо Путина отрезать. Да, отрезать Я Путина, Путина надо. Как угодно. Неизвестные устроили. Стрельбу в отделении Почты России в Москве Ну, в общем не стрельбу, я так понимаю, что это попытка ограбления была Сейчас их будет много Пришел человек, потребовал, я так понимаю, денег Ему отказали, он разочаровался, выстрелил в потолок и убежал Надо всем посмотреть видео ограбление по-русски Когда в кассу, посмотрю, не видели? Магазин какой-то, ну, типа магнит там, я не знаю и кассиру кассир что-то продают, кому-то отпускает подходит к кассиру человек с пистолетом показывает пистолет, там, давай деньги и так далее, кассир смотрит на нее на пистолет, уставшая женщина, продолжает этому отгружать, вообще на нее внимания не обращает значит, расплачивается этим, тут что тебе надо -то? ну, вот там, типа, давать деньги вот пистолет свистнула, идет Главное по залу подходит и начинает его выталкивать. И просто они его выталкивают, и все, продолжают работать. Ни полицию они никакой не вызывают, ничего. Понимаешь, то есть они его выгнали, и все. Причем там видно, что это вообще никакого напряга, никакого напряга, ни стресса, ничего. То есть обычная рабочая ситуация для них. Потрясающее видео, я советую смотреть. Причем явно, что это не постановочное, не игровое. В Ульянском лицее кто-то стрелял из пневматики. Сейчас по каждому такому факту сразу же все поднимается. Общественность стреляли из пневматики, ну, по большому счету, ну стреляли из пневматики. Че, дети всю жизнь стреляют из пневматики, из рогаток, и никогда особо никого это не напрягало. Другое дело, что сейчас Вова в стране создал такую ситуацию, что любое какое-то такое событие, оно уже рассматривается как некий эксцесс, как некое, так сказать, начало какого-то зловещего преступления на крыше. Поэтому я думаю, что нужно разобраться вначале с Вовой, со всей его братьей и все. А потом это само собой на нет спадет, потому что выхода нет. Это вот как в закрытой кастрюли, все это кипит, кипит и начинает сейчас все клапана вырывать. Вот с самых неустойчивых все начинается. А кто самый неустойчивый? Это те дети, которые подходят к возрасту последних классов и начальных этих курсов института, то есть те, кого поражают психические болезни, к сожалению. Вот они самые неустойчивые, поэтому их прорывает. Вот тех, кого сегодня у Путин с днем там студент поздравлял. А все остальные просто, как бы, может быть, в меньшей степени реагируют. Хотя тоже мы, и взрослые люди сейчас страшные дела делают. Вот полицейских, игравших в рулетку, выгнали со службы в, в Хабаровске. Хотя, честно говоря, это не самое зловещее преступление, которое совершают полицейские, и никто их со службы не выгоняет, да? То есть мы, мы видели, как те, кто убил человека в Казани в 2012 mm -hmm. году, получили условные сроки вот, два дня назад. И мы там, например, помним, казанское. Да, не, ну, там хоть посадили кого-то. На фиолетовой ветке остановили движение поездов. Но ну, это уже классика, это происходит каждый день, причем не каждый день эта информация вырывается. То есть люди, которые у нас, так сказать, скидывают информацию по метро, рассказывают каждый день о том, что там что-то случается. Ну, включая вот эти пожары в этих, в... как они... Господи вентиляционных шахтах и так далее. То есть какие-то страшные вещи, которые могут привести к катастрофе. И Кремль хорошо отметился в виде Дмитрия Пескова. Опять он чудит со страшной силой. Он заявил, что я вот вам прочитаю, так, так, так, что в Кремле не считают цензурой а отзыв прокат на удостоверение у фильма «Смерть Сталина». А что же такое, если это не цензура? То есть, что такое цензура? Чтобы, так сказать, договориться о терминах, да, цензура – это слово латинское. Да, древние римляне придумали. Обозначает оно строгое суждение, суровый разбор, взыскательную критику. Ценза, ценз, Вот. И корень ценз, вот это произошло слово «цензура». И цензура – это система государственного надзора, призвана следить за печатным словом, искусствами и так далее. Для чего следить? Для того, чтобы сказать, блин, как это классно! или там, ну, то есть высказать свое критическое суждение. Государству это не нравится, и все. Нет. А для того, чтобы принять решение, разрешать или запрещать, напоминаю, цензура в Российской Федерации запрещена по Конституции. То, что сделали с фильмом, а, вот этим, с отзывом удостоверения Смерть у фильма Сталина. «Смерть Сталина» есть чистейшее проявление цензуры. То есть, Чистейшее нарушение Конституции Российской Федерации и еще один черный шар в большую-большую корзину черных шаров, которые уже получил Вова. То есть это человек, который просто вытирает ноги а Конституцию, кладет на нее член, и вот это хорошее подтверждение. Но самое интересное, что выступает Песков и говорит, а мы так не считаем. Это вообще охренеть не стать. Вот что можно на это? Слушай, вот Песков, вот когда все... Там ступор Да, когда место, все, извините. да, угоняешь в ступор. Когда все случится, вот представь, придут какие-то люди с ружьями, поставят тебя к стенке, а ты скажешь, а я требую суда справедливо. они скажут, а, а это наш суд, вот. Ты скажешь, да это не суд. А они скажут, как это не суд? Мы так не считаем, что это суд. А мы считаем, что это суд. Ты этим удовлетворишься перед стенкой, а? Песков, ну посмотрим. Может удовлетвориться, скажу, да, ребят, наверное, если вы так не считаете, да, то, наверное, так хорошо, правильно. Слав, вот еще не могу пропустить. Конь Резникович, падла, он откуда берет, так сыпет просто этими. Вот он еще написал. Цик заявил, что в США вмешались в выборы президента России. В результате вмешательства выбрали Путин. Он также написал, у вас иконки есть? Нет. А свечи тоже нет. А лампадки? Молодой человек, это администрация президента. У нас нет ничего святого. Да. Да. И правнук Сталина отреагировал на фильм Смерть Сталина. И он это правнук генерального секретаря ЦК КПСС, свой Сталин, грузинский художник Яков Джугашвили назвал не людьми авторов фильма Смерть Сталина, осудив их за то, что они сняли там картину на эту тему. Я напоминаю Якову Джугашвили такую интересную вещь, что родственник. Внучатый племянник Гитлера, да, он даже не женился для того, чтобы Гитлеров больше не плодить. Понимаете? То есть, если речь идет о том, у кого есть счет святой, святое, у кого нет, то, наверное, все-таки внукам Сталина лучше вот как-то воздержаться от комментариев в этом направлении. Если вам нечего сказать, ну, как бы ничего нормального, путевого, то лучше воздержаться. Я от... Либо в и сохли. Да, ну, потому что ну, мы понимаем, сколько народ накрашивалось в Сталин, при всех его там заслугах, которых тоже было очень много и которых никто не умоляет, да, все-таки есть э, вот э, большая бочка дерьма, да, и, и ложка меда в этой бочке дерьма ничего уже не исправит. Поэтому я думаю, что лучше, конечно, не говорить на эту тему, по крайней мере, родственников в полемику не вступать. Пусть там какие-то другие люди между собой спорят. А Дваркович вообще тоже так не думает ни насчет чего. в России нет олигархов. В России нет олигархов. Есть социально ответственные бизнесмены. Представляешь, помнишь, Как это... Амишу Гальцева, а это, хулиганов нет, нет, хулиганов нет. Вот я думаю, олигархов нет, нет, если будет, как в той песне, да, когда напали хулиганы на девушку Гуртом, как там залезли ей в карманы и даже под пальцо... да, эта девушка сурово достала пистолет, Пальнула снова, снова, хулиганов нет. Вот так же, сурово достала пистолет, пальнула снова слову, и олигархов нет. Я думаю, олигархов не будет. Но для этого пальнуть прежде надо. А, как вот? Он говорит, социально ответственный. Но у нас да. будет один олигарх. То есть все все олигархи слепляют в одну кучу и делают одного путинского олигарха. Да, вот, ну смотри. Относительно олигархов. Ротенберги Социально ответственные, которые всю незамерзайку делают в России, mm. которые все, все взяли подряды, какие Платлон. только можно, да, Платон, грабят народ, при этом травят его незамерзайкой, это конкретно Ротенберги. Возьмем Сечина. Социально ответственного олигарха, который получил в банке 2 миллиарда. На эти 2 миллиарда купил акции себе. И с банком расплачивается якобы с этих акций. Почему больше никому не дали? чему дали. И сейчас он оказался счастливым владельцем. Чуть ли там наверное, не половина этой Роснефти получает какую-то космическую зарплату социально ответственную. А Роснефть из прибыльной компании из прибыльной Накрыл сметным тазом. Да, тазом и иметь долг, сколько там, три Триллионов, что ли? сколько он там какой-то какой космический долг. То есть, и, и, наверное, столько Роснефти не стоит, сколько она имеет долг. Это и Миллер социально ответственный олигарх, который, э, во сколько, в 7 раз капитализация Газпрома упала за последние годы. Ну, что за это делают в нормальных домах? Да? В нормальных домах ставят вот так вот. Причем не в 7 раз, достаточно на 7% и уже берут хозяева акции. Говорят, слышишь, ты управляющий, вот ты встанешь перед дверью, а он тебе по жопе сейчас врежем, чтобы ты улетел, и все, и забыли мы про тебя. А здесь 7 раз, и никто про нее не хочет забывать, он социально ответственный олигарх. Я сейчас даже думаю, не забыли, а могут на скамейку подсудимых отправить, здесь вот не то, что на скамейку не, ну там, осенят. я говорю, там какой то началось, там не да. будут отправлять, там Жрать, да, началось, да, там выкинуть сразу, Зачем? А здесь нет такой возможности ни у кого. Я вот не знаю, нехорошо, конечно, одного и того же комментировать. Последний раз вот комментарий зачитаю. Ну, знаете, хорошо. Ну, Почему мне Резникович я? падла опять. Порнозвезда Елена Беркова будет баллотироваться в президенты России. Запомните момент, когда эти выборы официально превратились в порнографию. А вот Путин нас сегодня порадовал, реально порадовал, потому что я, я, я понимаю, насколько я понимаю этого тупого человека. Помните недавно, что он на телевизоре сказал? но в программе, К программе «Время» пришел и говорит, вот я запомнил сюжет. Это единственное, что он запомнил, блядь, из всей своей жизни, сюжет про Ту-144. Так как вы думаете, что Путин захотел сделать? Ту-144. Понимаешь? Я не шучу, у него глюк я, здесь я вы, не шучу. Представляете, всех, то есть, президент нету. России Владимир Путин посетил летное испытание обновленного сверхзвукового стратегического китоносца Ту-160 Петр Дейнекин на Казанском авиационном заводе. Т.Т.Т. и Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160. А Ту-160 создан на базе Ту-144. Вы понимаете? То есть на базе Ту-160 может создать только Ту-144, больше ничего не создашь, это уникально совершенно, я ну, просто открыл рот от удивления, конечно, особенно, вот, представляешь, новый самолет показали ему Ту-160, ему показали тот самый Ту-160, на котором в начале своей президентской карьеры он летел, Потом этот самолет стоял в Саратове, в Энгельсе, какое-то время летал, потом его загнали на завод, его а, отремонтировали, и теперь ему показали новый самолет Ту-160, Петр да, Дейнекин тот же самый, может быть, сам Дейнекин на нем летал, еще когда был главкомом, даже не может быть, а 100% на нем летал, представляешь, на этом самолете, а теперь он называется новый самолет, но они, правда, обновленные, они не новые пишут, обновленные. Обновленный. Такой обновленный самолет, просто охереть. И Вова теперь выходит и говорит, видите, какие самолеты мы научились делать. Бля? То есть это самолет, который сделали в Советском Союзе. Этот самолет стоял потом на Украине, его залило водой. Вот те летчики, которые перегоняли, мне лично рассказывали, я говорю, что да мы прилетели, техники стали, ну они же не знали, что там. Стали открывать, а он весь протек, кругом, вода залилась. Он там несколько лет стоял, говорит, как долетели, там не за, весь, все замерзло, там просто порвало бы. Лететь, слава богу, недолго было. Вот. И, и это вот тот же самый самолет. Слав, вот ты про самолет про это рассказываешь, а вот э, ты все знаешь, спросить хочу тебя. Да ладно, а, а знаешь дело. ты что-нибудь, что не при Советском Союзе, а при Путине сделано было? Я вот, например, не. не могу вспомнить. Но есть вещи, которые обновлены и модифицированы, там такие как булава и так далее. Но в любом случае это советские разработки. Ничего при не было сделано. А как могло быть сделано? Но, прием, да, Всего. денег украдено очень много было, и все, а больше чего они не могли. Нет, ну, какие-то такие вещи вот, можно вспомнить, там, ну, вот из говна петуха сделана. Я извиняюсь. Я говорю, ты все знаешь, найдешь наверняка. Какие-то формы искусства появились, такие, которые свойственны именно этому. Кирпичами дороги закладывать стали. Ну, там много чего придумали какие-то э, времена, да, там какими-то битыми э, этими мемориалами, помнишь, там, мемориал погибшим героям э, Великой Отечественной войны, там, э, э, его, чтобы э, куда-то там не утилизировать на дорогу, раз раскидали, народ обалдевает по по табличкам, по этим. Да, это вот все при Путине. Да, причем... вот арматы еще показывают, это из фанеры сколотили арматы да, ну, армат, кстати, тоже проект -то еще, вы помните его на Украине еще в советский период делали Если вы посмотрите, там как-то объект номер, я уж не помню, вот погуглите, он там есть этот объект Харьковского, что ли, какого завода, объект номер там какой, вот прям вылетает эта армата и есть так что ä, Путин ä, рассказал рабочим в Казани, что его заряжает. Представляешь, вот этих рабочих собрали. Вегерыч, что его заряжает? Да, ну нет, я думаю, Кокс, я думаю, там все на кокаине сидят. Его возят, наверное, от Мадуры огромными количествами. И вот он, опять ему задают вопрос. Ну то же самое, почему вы лучше всех, да? Ну как он звучит? А, значит, его спрашивают, как он может там поддерживать такую физическую форму там и так далее, и так далее, и быть всегда энергичным и а он говорит, общаюсь с такими людьми, как вы, с перспективными, настроенными на результат, активными. Это заряжает. Заряжается от таких, как вы, как от батарейки. И, целуют, да, да, почему, вот я говорю, почему, помнишь этот, Харус, почему я лучше всех? Вот это прям Путин. Но ну, тот, тот как-то, все-таки какой-то сюр такой давал, да, а этот вот сюр, это в президентском кресле. Сюр, сюрреализм сейчас весь идет из Кремля. Весь сюрреализм. Лизу а он не стесняется, ему главное, это больше, как ты говоришь, больше ада, чтобы привлечь да, все вот рекламы хороша для него. Погуглили Т-14 армата, прототип танка 80-х, э объект, господи, объект, объект 477. Вот видите, я, значит, ничего не напутал. Ну, а вот Леша Н НЧК, я кроме коня Резнику и чипадл хочу процитировать. Он тоже вот пишет. Правильно, Берков, президенты. Она знает, что делать с дыркой в бюджете. Путин рассказал, благодаря чему Россия остается молодой. Я так и не понял. То он поговорил, что Россия как бабушка, да, не надо ей, как бабушке, давать там таблетку, там еще что-то. А теперь остается молодой, да, бабушку лохвать Вот, интересно... Молодежи в России не остается, то есть молодежь текает за рубеж, молодежь вымирает, если приходишь на кладбище, все могилы это могилы молодых людей. А Путин говорит, что Россия молодая, потому что вот много молодежи, там студентов таких, как вы, где же много, -то? где много, Вова, ты что врешь? Женщин детородного возраста вдвое меньше стало относительно даже 2000 года, того периода, когда он к власти пришел. Это катастрофа, просто караул. Если нет баб, которые рожают детей, то где взять -то этих детей? Клонировать, что ли, как он в этом фильме бегущий по лезвию бритвы», да? То единственный путь, да, это начать людей клонировать, то есть, таких биороботов делать. И Путин призвал молодежь не бояться ошибок и преодолевать трудности на пути к цели. Но цель должна быть у молодежи только одна – освободить Россию от этих упырей, которые высосали все соки у России и не дают будущее. И поэтому тут точно трудности и ошибок бояться не надо. Нужно двигаться в эту сторону и выносить эту падлу вместе с признами и так далее. Вместе с неолигархами, которые говорят «со всей этой сволочью» даже какая бы цель благородной не была, высокая у молодежи, начаться она должна всегда с первой ступени, в любом случае, свынуться путем пинка этого окурка. И вот пишут, таджики приедут, кули китайцы. Вот таджиков-то бояться нет смысла, почему? Потому что их просто мало. Их просто тупо мало. Даже, даже если посмотреть на таджиков внимательно, они через поколение все становятся русскими. Это, что боятся? А вот китайцы, да. Потому что все русские через поколение станут китайцами. И вы же понимаете, тут все очень четко и закономерно. То есть, относительно русских Таджикистана это все равно, что относительно Китая, России. Вот, поэтому тут но нужно выбрать приоритеты. Еще реально Реально представляет для нас угрозу, а, а что является угрозой мнимой, или, по крайней мере, управляемой такой которую можно снять без всяких напрягов. Вот ту угрозу очень трудно снять, китайскую. Встрял Кирилл, призвал молодежь помнить о внутренней красоте. О, как, бля... Во как это! Умно, как, да, чё, умные слова! Что он нюхает? Про внутреннюю красоту. Я думаю, должны быть. Какие-то очень сильные препараты. Ливер имел в виду. Да, вот я и говорю, на фоне приема клипсола о внутренней красоте, люди рассуждают, после операции, раньше, когда давали клипсол, то человек возвращался и говорит, блин! Ну это один из вариантов прихода Как там было красиво да? Ну другие говорят Там было красиво, но страшно да? По поводу внутренней красоты Вот наверное чем-то чем таким Балуются там люди Патриарх Кирилл призвал с осторожностью Относиться к криптовалютам да? вот, Представляешь для него, конечно, криптовалюта – это караул, потому что он туда не встроился, он проморгал счастье свое. Потому что кто такой Кирилл? И это отец Федор, который случайно стал патриархом, вот тот самый Шолбаку отец Федор из 12 стульев, да, как его фамилия-то была, у него такая смешная фамилия у отца Федора была, погуглите, пожалуйста, да, да, да, Востриков, Федор Востриков, да, конечно, отец Федор Востриков, вот, вот он стал патриархом Гудяй, да, да. Патриарх Кирилл. И, вот. и, конечно, он пытается объяснять людям, как надо с криптовалютами обращаться, как, какие ужасы несет информационный мир, виртуальное пространство и так далее. Представляешь? То есть это вот уровень такого современного мракобеса. То есть если бы Патриарх Кириллу э, дали бы патриаршество там, в, в, в, в времена, э, я не знаю, до Петровские, до Петровские времена, ну, наверное, бы он э, сжигал бы людей там в этих, в избах, как, как раньше делали, да, там, в избу такую специальную загоняли, полыхнули, все такое. Инквизиционный процесс в России это называется. С Минфин дал в э, законопроекте определение майнингу и токену. Ты знаешь, кстати, достаточно точно, я вот посмотрел, более-менее есть с чем поспорить, но достаточно точно. То есть там остались еще люди, у которых есть масло в голове, которые представляют, с чем имеют дело. Как это ни странно, я думал, они все уже давно перемерли, разбежались или обнюхались там кокаин, потому что ну как вот можно в Минфине в нормальном состоянии нормальному человеку умному работать, а? Ну, наверное, нет. Наверное, там, или человек должен сидеть на кокаине безвылазно просто, да, и пронюхать свои мозги, либо восстать, в конце концов, против этого. Ну, или третий вариант, там, украсть что-то и свалить просто за бугор, как, как эти ребята делают. Ну, такие дела. Минобразование и науки создало набор стикеров для телеграмм, с министром Васильевым. И вот при помощи этих стикеров, значит, в мессенджере Телеграм поздравили студентов. И там везде все это. А стикеры это там в Телеграме бесплатно можно создавать или надо за денежки их создавать? Бесплатно. бесплатно да. Но я думаю, что они созданы за деньги. Вот это тот случай, когда то, что бесплатно, да, они сказали, это стоит очень дорого, да это очень много денег стоит. Мне нравится. Телеграммы они предали анафеме. Телеграмм они штрафуют, но при этом сами пользуются услугами телеграм. То есть это тот вариант, когда информационный мир просто их насадил, вот так развернул, перевернул и насадил еще с другой стороны. Вот это вот очень хорошо, прям классно. Дуров молодец. 5 баллов. Россиян могут обязать проверять совместимость перед свадьбой. Я думаю, это еще и денег каких-то будет стоить, представляешь? То есть вот депутат за ЗАГС Собрания Ленинградской области предложил обязательно россиян проходить тест на совместимость. Вот удивительный этот депутат. Тебя вообще совместимость россияна, а вот совместимость с Путиным, почему не проверяют да. совместимость россии? С вот Путиным? у меня нет никакой Это... совместимости. У меня официальная справка есть, как Путиным, что да, что у меня аритмия а, на фоне этого, да. То есть мне даже выписывали препараты, в, в которых было записано, что профилактика внезапной смерти. Первым пунктом, для чего это препарат профилактика внезапной смерти. Потому что мне повесили холтера, и сказали, чтобы я все записывал, особенно когда испытаю стресс. Но я вижу, как слу, Путин. Ну, не, просит, я, я вижу, да, я пишу, испытал стресс, потом, испытал стресс, там медведя увидел, потом им подаю. Они говорят, слышь, вот это надо исключить, вот это, вот это <смех> и показывают. Мне прям пальцами говорят, вот видишь, у <смех> тебя там сердцем там такая, говорит, мы ничем тебе помочь Вы не можем, включает. потому что лекарства не действуют. У тебя, вот даже те, которые они выписали, я их и не стал принимать, потому что смысл какой. Они говорят, лекарства не действуют, нужно исключить этот стресс. Я говорю, да это два стресса, это Путин и Медведев. Как раз когда еще президент был, я говорю, у меня нет больше никаких стрессов. Они говорят, ну значит, это надо исключить. В общем, старые понял... соратники, давайте вылечим Вячеслава Мальцева, избавим его от стресса. И исключим это страшное явление из нашей действительности, как... Путин и Медведев. Так. Россиян могут. Ага, это уже было. И Мизулина обратилась к чайке с просьбой проверить группу смерти в соцсетях. И это уже было. Только не у нас, это было уже у Мизулина и у всех. Они уже сколько раз эти По группы смерти да, уже, проверяют. Да. Почему? Потому что зашкаливает детская и подростковая смертность. Значит, кто виноват? Виноваты группы смерти. А четко доказано у них, как они говорят, всего несколько случаев, несколько, представляешь, то есть кончают собой сотни, Отказали несколько случаев, когда эти э, дети были в группе, э, вот этой группе смерти, да? Такое совпадение они могли бы э, и, и случайно там оказаться. Ну, то есть, действительно, когда несколько сот кончают жизнь самоубийством, то двое оказались в группе смерти, ну да, ну и что, ну оказались. А еще они в какой группе там оказались? Еще они любят пепси-колу, кока-колу и так далее. И Давай... Путин еще один да. любит. Поэтому, конечно, это... Уникальная совершенно вещь, когда они должны каждый день выдумывать причины того, чему единственной причиной является путинщина. То есть вот очень легко объяснить с позиции того, что есть режим поганый, есть Путин во главе, бедоносец, злодей, все украли, все развалили, полный трэш. И это легко и научно, и предметно объясняется. Да? А потом им надо, вот таким как Мизулина, этим же Полизом, объяснить, почему там дети с собой, кончаются. ну это группа смерти, наверное, почему? а почему, Машияк, же дети, хорошо, да? Да, почему же дети прибегают там с керосином, бензином в школы, там стрелять начинать? ну это, наверное, группа жизни там, или еще какая-то группа, Мизулина, вы заебали, блин! На у них витамины, если их подслушать. Да, ну, ужас, конечно. В российских школах нужны работающие тревожные кнопки, заявила Кузнецова по правам ребенка. Вот как кнопку только поставить и всех будет пугать. В чем я вот Кузнецову могу сказать? Вы же дураки там все, поэтому я вам подсказываю. Кнопка должна не ментов вызывать ни в коем случае, они это говно. А... Такой рев создавать бешеный, просто там, я не знаю, вот самолет взлетает 140 децибел, да, а это должно 400, чтобы барабанные перепутки, вот, чтобы все просто из окон выпрыгивали и разбегали. Все, никаких преступлений не будет. Будут бояться все, как огня, что кто-то такую кнопку нажмет, и все, и там будет караул. Так что, вот хорошее решение. Видишь, сразу креативненько, как Путин заявил, что рекордно низкая инфляция дает возможность снижать ставки по ипотеке до рекордно высоких. Понимаешь, то есть рекордно низкая инфляция дает возможность снижать ставки по ипотеке до рекордно высоких. Возьмите любую страну Европы, да, ну, вообще любую развитую страну, смотрите, какие там ставки по ипотеке. Кое-где даже отрицательные. Кое-где отрицательные ставки, лишь бы купил квартиру». Представляешь, а здесь покупка квартиры в России – это э, благодетель, э, благодетель со стороны государства. То есть тебя благодетельствовали. Тебе дали денег купить квартиру. Какое счастье, еще тебе дали денег купить машину под какие-то ломовые проценты. Охереть не встать вообще, о чем речь идет. Слава вот Антрекс Рабдиум пишет. Он, видимо, имеет в виду, что у нас идем к феодализму. И вот тестирование новобрачных – это подготовка к закону о праве первой мы брачной, брачной ночи. Новочек, да. То есть мы движемся в том направлении. Конечно. Не в Путине дело, мальцев, ты ошибаешься. Так же, как и в том, что народ встанет. В этом народе проблема, а не в одном злодеи Путине годами развивался отребный народ, РФ, полстраны мракобесы. Я, я абсолютно не согласен. Я абсолютно... Может быть, полстраны сакунов, это я соглашусь. Ну что, они мракобесы, они прекрасно все понимают, они просто боятся. И дело Путине, конечно, и дело в его окружении. Но рыб гниет с головы, значит, нужно гнилую голову вначале куда-то деть, потом уже разбираться. Так. И Путин, вот это вообще, это настолько трэш, да. Путин посетил Уфимскую соборную мечеть. То есть человек, который угнетал мусульман все это время, который гнаил мусульман в тюрьмах только за то, что они посещают мечети который убил мусульман столько, что просто вообще и в России, и еще и, и в Сирии, представляешь, разбомбил кучу детишек, он приходит в Уфимскую соборную мечеть и начинает рассказывать, как он счастлив, что он там с мусульманами большой друг. Охереть, не встать! Это вот где совесть? Хоть грамм совести, представляешь? Мы же говорили, что у нее там ну, было и говорит, и говорит, что радуется, что в Башкирии число мечетей увеличилось. А ты бы рассказал, вот из этих мечети куда людей отправляют по 20 человек, которые провокаторы, провокаторы, фейсбосные там работают, и людей провоцируют, записывают разговоры, и сажают людей как террористов, экстремистов, тех людей, которые ничего, кроме болтовни за чаем ничего не делают, просто разговор, все, уехал на те, которые не согласны с позицией, что бомбят детей в Сирии, которые не согласны с тем, что происходит на Кавказе и так далее. Все, если это сказал Мальцев, то он, слава богу, не ИГИЛ, он просто террорист. Но это если это сказал мусульманин, то все, он ИГИЛ сразу же, автоматом просто. И при этом правительство поддерживает, значит, продолжает поддержку исламского образования. Тут, представляешь, одно на другое. С одной стороны, он трамбует мусульман, а с другой стороны, ему надо как-то помощь получить на выборах. И что он делает? Он опять нарушает, сука, конституцию. Церковь отделена от государства. Вова, блядь. Ты не можешь поддерживать ни Гундяева, никаких мол ты не можешь поддерживать, никого ты не можешь поддерживать. А он говорит, да нет, ну правительство у нас поддерживает, как всегда, с какого хрен ты можешь поддерживать. И вообще очень как-то сильно встали вот эти религиозные вопросы, они встают тогда, когда уже начинается раскачка, когда уже резонанс. Все. Потому что даже глава еврейского конгресса, те люди, которые всегда тихо... И молча заявили, Скоро что дело, да, дело. в правилах МГУ антисемитизм, потому что нельзя ходить в кипе. Я могу с этим согласиться, а могу и не согласиться. Давайте выработаем единый критерий. Вот когда не будет вовы и все братья, должен быть единый критерий. Или мы все ходим в чем, в чем хотим? Или ходим, как вот в учебных заведениях, как, как решили в этих учебных заведениях. Если можно ходить в кипе, значит, можно ходить в хиджабе, правильно? Конечно. Если можно ходить в кипе и в хиджабе, значит, я могу прийти в шортах, правильно? Ну и вот мне моя, так сказать, религия, религия да. предполагает, что я хожу в шортах. Ну так ведь должно быть. То есть мы не должны. Или все могут делать... Как, как хотят, и я за это. Вот лично я за это. Хочешь ты, приходи в шорты хостяне холмом. Хочешь в кипе, хочешь в хиджабе, хочешь в чем хочешь. Хоть в папахе, приходи. Ну, Или как всегда, все равны, но кто-то равнее. Да, понимаешь, так так не должно быть. Ни в коем случае. То есть, либо все одинаково. Там, я не знаю, определили, что вот туда ходят в такой форме. А я против формы, вот лично я, да. Либо каждый ходит как хочет. Я вот, я за это. Но в любом случае это должно решить большинство и не на государственном уровне, Она а в том учебном заведении, в котором учатся. Если кого-то не устраивают, он пойдет в другое учебное заведение. Ну, хочет что ходить в кипе, там, в хиджабе или в шортах. А здесь нельзя. Он пойдет туда, где можно. Логично. И может быть на этом основании, в том учебном заведении Будет больше народу учиться, и это будет более как бы такое кошерное место, да, чем то, которое э -э -э, ну где нельзя. Да, игра слов такая получилась. Да? Вот, и э, интересно тоже, вообще, я говорю, что-то творится, все в разнос идет. Производители увеличили цены на лекарства, которые выпущены в 2017 году. Мало того, что они их не хотят утилизировать, да, они, ну, то есть, они в 17, уже месяц живем в 2018, да, а они все цены увеличивают на лекарства 2017 -го года. Потрясающая совершенно ситуация. Да, да, да они хотят продать дар Кожи, чем могли продать, когда они были свежие. Это я говорю, сверхъестественное что-то происходит. Просто сверхъестественно. Причем, знаете, как, с какой скоростью по, по, цена э, на лекарства увеличивается? Э, и, э, вернее так, потребление лекарств увеличивается на 1% в месяц. Представляешь, на 1% потребление лекарств увеличивается, от караула, это, это все, это больное абсолютное население, люди нищие, но потребление лекарств увеличивается на процент в месяц, а цена еще выше. То есть цена опережает э, потребление. Да, и вот э, ФАС отклонила доработанную Минздравом стратегию здорового образа жизни. То есть никак они, Минздрав хочет, чтобы здоровый образ жизни еще и деньги приносил государству, а федеральная антимонопольная служба как-то выкручивается, то есть между собой они никак не найдут так сказать, согласия, но я так понимаю, что это просто ведомственные разборки, и не более того, это не значит, что федеральная антимонопольная служба хочет чего-то хорошего для народа, тем более, что ни, ни разу мы не обнаруживали. Это инструмент просто, вся эта служба. На лекарствах тоже майнят, поэтому ценно взвинтили. Да? Международный олимпийский комитет разрешил болельщикам использовать российский флаг, то есть это был, похоже, троллинг по поводу запрещения использования российского флага. Фу, протроллили, теперь разрешили. Но ну, они ладно. не сказали, как использовать. Ну, нет, на трибунах понятно, как использовать. Надо российский флаг, а тот путинский. Вот rush today по rush today, раскритиковал обвинение запада в адрес телеканала то есть говорит, мы такие же как bbc там на bbc сказали что вы несколько это другие и да? свободные сми у нас как бы нет госфинансирования и так далее и так далее и поэтому как мы говорим что хотим а это говорит, а мы альтернативные сми Интересно, а? 5, 10, 10. Не, ну понятно, но я имею в виду там, там совсем другая форма просто. Там же э, никто за те средства, которые перечисляются со стороны государства, никто не, не, не требует определенной политики, в отличие от Путина, который говорил, как, кто платит, тот и заказывает музыку. Поэтому, кто ужинает, тот и танцует. Да. То есть западные СМИ действуют в основном э, в, в, в, на основе тендеров. То есть у, участвуют в тендерах на что-то. Ну, у нас говорят, с... что такие же, только с Ну да И так далее. Кроме всего прочего, мы же понимаем, что большое количество э, СМИ различных, различных, западных являются частными, общественными и так далее. И это в любом случае не очень хорошо, потому что вот хорошо, это когда вообще делают люди, вот как социальные сети, когда наполняют кастрюлю люди сами и весь контент, который там есть, это произведение человеческих рук не за оплату и не из чувства долга, да, из одного желания трудиться, то есть коммунистический труд. Вот это хорошо. Ну, то, что можно было бы сделать, Путин этого сделать не дает. Представляешь, Россия могла бы обогнать в этом капиталистические страны семимильными шагами, сделав совершенно невероятные СМИ, то есть, используя ресурс человеческий ресурс, неограниченный. Совершенно невероятные СМИ, а не делает, Почему? Потому что для Путина очень важно, чтобы все контролировалось. Цели у нее цель одна сохранение своей бандитской власти и вот Захарова Россия будет жестоко пресекать вмешательство в ход избирательных кампаний. избирательные кампании. то есть сразу она почему вложили в уста Захаровой, а не ЦИК, чтобы было понятно Западу, это к ним как сказать, обращение то есть если кто-то там что-то будет по поводу оппозиции, что оппозицию трамбуют вякать, то им скажут, это вмешательство в избирательную кампанию. Вы почему вмешиваетесь? И Трамп считает, что РФ вмешалась в выборы США, но сам к этому не причастен. Ну, хороший Трамп, молодец такой взял. Говорит, а я тут ни при чем, да, я тут ни при Как Дуриман, я тут ни при чем. А ручки, вот они. Да. И в США трассу засыпало деньгами, автомобиль перевозил из игровых автоматов бабки попал в аварию. В общем-то, ну, ну, никто серьезно говорю, не пострадал. С пряниками Да, вот да, да, в общем, весело. Но не, не было такого ажиотажа, как вот с этой Бабушки, которые там таскали колбасу в России. Понимаешь? есть Но голод все-таки на, на деньги, на деньги это люди это не оказались народ, такими, же, да. да, падкими. И школьник обнаружил ложь в истории США и шокировал в соцсети. Значит, он прочитал, что Америку открыл Христофор Колумб. И школьнику уж нельзя объяснить, что, что это некая условность. Ну, должен же быть какой-то Христофор Колумб, который открыл Америку, да, а вице-король Индии. Вот. и он начал там какие-то вещи трэшовые такие писать, то есть, что Америку открыли индейцы, и пошел он нафиг, Христофор Колумб, а учитель недоволен и так далее. И параллель очень хорошая, напрашивается, помните, Джек Ларни «Четвертый позвонок», гениальное совершенно произведение, кто не читал, советую прочитать. И вот там он некоторое время учительствует в школе, где, помнишь, там говорит, воду из колодца, а, они говорит, воду из-под крана не пейте, говорит, она коричневая, пенится. И пахнет мочой. школьники загрязнили колодец. Местный сторож отправил воду, воду на анализ в лабораторию. Оттуда, там не разобрались и пришло сообщение. Ваша лошадь больна диабетом. Как и учат своих детей, когда только не ешь желтый снег. Он там рассказывает про Америку, по, по, а и, не, не, не про Америку, он там детей поднимает, там фамилии знакомится, поднимает одного, он говорит, «Дренский, Станислав Валентин Дренский-Вдодьевицкевич, он говорит, ты поляк, вот я американец, и, и, и, и, мы говорит, здесь местные жители, кто говорит, Местные жители – это индейцы. Он говорит, нет, индейцы приезжие, а мы здесь жили всегда. Вот видишь, произошло изменение сознания американцев. И я к чему это такой долгий рассказ завел? Вот представляете, взять ватника, вот тех времен послевоенных, про которые э -э, Ларни пишет. Про вот этого Дренский-Вдодьевицкевича. И вот взять этого ватника. Вот дренский Явицкевич думал вот так, а сейчас он думает по-другому. Сейчас, говорит, Христофор Колумб никакой, не открыватель Америки. А с ватниками какая, какая метаморфоза произошла? Никакой. Представляешь, только эти ватники вру никакой. Капитальная произошла метаморфоза. Мысли остались прежние, только раньше они были все за коммунизм. И против частной собственности, а сейчас они все за Путина и за частную собственность Ротенбергов, Тимченко и так далее. Потрясающая ситуация, представляете? бля, ну у меня даже вот слов нет, кстати, вот на, на это смотрим, здесь в общем-то классическое отрицание, отрицание, то есть здесь диалектика, здесь общество развивается и эту можно с карандашом в руках фиксировать, развитие общества, все, вот он, диалектический материализм в действии, а здесь такое догма, такая застывшая совершенно, и внутри ее происходят какие-то вот Каверны получаются, какие-то полные дерьма Такой, фу, бля ну, В общем, они не думают, они всегда за тех, кто их ебет и кормит Да, это точно За тех, кто побеждает, что им думать да. Да, но вот я не знаю, что на школьник так напрыгали. Собственно, если прооткрыть Америки европейцами, то сейчас уже абсолютно четко доказано при помощи археологических раскопок, что викинги это все сделали, да. А, ну, и, и есть только... Пока еще не нашли, может быть, есть еще и более ранние какие-то подтверждения, да. Но викинги уже есть, это уже не Христофор Колумб. Но любим мы его не только за это, да, поэтому... Поэтому, ну, там как... как... Мlà, то что мимо Индии Не доплыл до Индии. Это же классическая ситуация, когда первый бунт на корабле Христофора Колумба устроен был сразу же после Канар. Причем там нормально, там не голодно было. Если посмотреть, то когда он там в августе вышел, а в октябре уже пришел. То есть он недолго шел, а уже, уже пережил бунт на корабле. Почему? Потому что капитаны, которых он собрал на совещании, убедились, что Христофор Колумб не умеет читать карту. Покерный, Бало, да, да нашего капитана. Мало того, он еще не знал угломерной величины. Ну, в общем, все нормально и... Я думаю, что... Такие приходят к власти. Такие, да. Нет, а таким везет. Ну, что же. Он дерзкий был. Он был дерзкий. Недаром про... Помнишь Колумбово «Яйцо» Это рассказка, когда Изабель у евреев, у евреев взяла деньги, а им отдала свои драгоценности. Ну потом, конечно, они на это насадились, получив указ о запрещении там, их деятельности и выдворении, да, именно же из-за этого, из-за того, что да, как бы за денег, это же не потому, что они там как какому-то не тому богу молятся, выгнали их, вот и Обратился, а он, а она к мужу послала его, к Альфонсу, а он спросил, почему я должен тебе дать звание вице-короля Индии и адмирала? Вот тут народу столько приличных, там стоит донов, которые все хотят быть вице-королями Индии, адмиралами, даже вот один священник епископ тоже не против. А он говорит, ну вот вы... Прикажите принести яйцо. Вот Кто сможет его поставить на папа, это яйцо, тот и будет. Ну, ну это, конечно, легенда, но вполне допускать, что так было. Ну и все пробовали, там и крутили, и вертели, не могут поставить. Он говорит, ну все, все успокоились, успокоились. Берет яйцо, тык его, наколол и поставил. Они говорят, так вы, ты же его разбил. Он говорит, а кто сказал, что его нельзя разбивать? Все, вот это, да, такая история про коломного яйцо. Поэтому, конечно, не только из-за этого мы любим, любим Колумба, но из-за того, что началось общение, реальное общение с, между Европой и Америкой, может быть, для коренных жителей это было страшно и, и ничего хорошего из этого не вышло, а может быть, для человечества это была прорывная идея. На тот момент мы... Оттуда привезли картошку, оттуда привезли табак, сифилис, да, шоколад, да. да, в общем-то, ну, много чего оттуда привезли, и, наверное, человечество со всем этим жить дальше. Так, вот, и, значит, обвиненного в домогательствах врача сборной США приговорили к 175 годам тюрьмы. Я вообще обалдел, я посчитал его сексуальное домогательство, никого не вроде не убил. Я вот подумал, что если вот... Сколько приходить надо? Да, я без да, всякого, я ни в коем случае не стою на сторону этого там врача, но даже если бы он изнасиловал Клинтон и Трампа вместе взятых, ну, наверное, многовато было, 175 лет, все-таки, даже вот за какой-то такой жестокий такой проступок. США собрались прекратить финансирование МКС. То, на чем чё, на мы намекали. То есть мы говорим, что на МКС возить американцев больше не будет Роскосмос. Соответственно, минус бабки. Так они и еще минус бабки. Совместное финансирование же МКС было. А теперь они собираются прекращать Работа на МКС и, соответственно, с, э, пока будет прекращаться, это финансирование будет уменьшаться, то есть сворачивание идет на МКС. А это было хорошее подспорье, кстати. Ну, как всегда, США берет на себя основное. Это как в НАТО, как каких-то других вещах. То есть если берут, то бабки туда пуляют в нормальном количестве, а остальные там что-то донесли. Да мы там не успели, да мы там не собрали. Ладно, там давайте. Ну, я думаю, что это подход Трампа. Это чисто барыжный подход. То есть он решил, что нефигу надо обрезать такие вещи. Кроме всего прочего, ему уже, наверное, объяснили там космические все эти технологии, кто там. Инженеры и так далее, кто прекрасно понимает, как в будущем будет космическое пространство развиваться, они, наверное, объяснили, что, наверное, лучше это делать в одну харю, чем... Зачем кила такая ну, да. тащить? Пользы никакой. Частная компания Rocket Lab вывела на орбиту зеркальный спутник. Я вот все никак не мог понять, что же новозеландцы-то вытащили. А теперь я понимаю, вот сказали, 65 треугольных отражателей. Видно будет его со всех сторон. Этот то есть будет лететь по небу, там как Вифлеемская звезда светить. Я понимаю так, что это разработка для будущего. То есть люди смотрят в будущее, хотят в будущем делать какие-то голограммы в космосе, какие-то может быть освещать темные стороны Земли, да, в тот момент, когда там солнышко нет и так далее, отраженным светом. Таким образом можно в Антарктиде сделать Африку в конкретном месте, да, то есть вот в тех же самых, как они называются, сухие-сухие а, пустыни, эти Антарктические, как они, блин, забыл, погуглите, как они там сухие, где никогда снега нет в Антарктиде, очень очень холодные места, они закрыты со всех сторон горами, снега там нет, и если туда Микроклимы. спроектировать, земля санников да, там будет земля Санникова и все, там может что хоть жить, во как... Вода там есть, но хотя считается самым сухим местом на Земле. Это считается самой страшной пустыни вот эти вот сухие пустыни Антарктиды. Как они называются, напишите, я с ума сойду в эфире, пока вспомним. Вот, и такие вот дела. Госдеп подтвердил гибель американцев при атаке на гостиницу в Кабуле. Ну, то есть, сейчас уже столько нам заявили, народ погибло в этом Кабуле, что там больше, чем давали сведения. Там столько-то украинцев, столько-то казах, столько-то американцев, такое ощущение, что там интернациональная была гостиница что этих афганцев там вообще не было, а были какие-то все приезжие со всего мира и было их больше, чем сведения о погибших. Так что... Пентагон США и другие страны никогда не признают КНДР в качестве ядерной державы. Ну да, вот представитель Пентагона Мэтьес заявил в среду, что это в качестве ядерной державы не будет признан. Ну, это и было совершенно очевидно, чтобы, так скажем, не нарушать договора о нераспространении ядерного оружия. Значит, для этого ни в коем случае никого нельзя признавать так сказать, возможным владельцем официальным ядерного оружия. Кендер выступил с обращением ко всей корейской нации. И я так понимаю, это обращение миролюбивое, да. то есть давайте там дружить, дружбу, жвачка и так далее, дружба да, бомба нет. Да, ко кола Да, кока-кола, ну почему, потому что вероятно уже основные договоренности прошли, то есть уже договорились, я так понимаю, Ким Чен Ыну решили отстегнуть, расплатиться с ним деньгами, Это самый простой путь, и в общем-то может быть и правильный, да? на сегодняшнем, ну, да, сегодняшнем... Ему... этаже почему злой был у него велосипеда Небо. не было да, да. <свят> велосипед есть но конечно народ там так и будет прозябать и вот когда говорят что запад там по поводу России очень, очень помогает оппозиции и так далее вот посмотрите как запад помогает кому помогает? кимчен ину ну фактически же это помощь кимченыну Фактически это помощь режиму. То есть режим стоит у последней черты, чтобы не обострять, потому что вдруг пульнет. Давайте дадим что-нибудь там пожрать, попить, поесть и так далее. И в Америке была такая хмурая кошка, сердитая кошка, знаменитая. Вот. И этот мем растиражировали очень, очень здорово, Да. Вот. и компания Гринат, э -э -э, компания американская, э -э, использовала этот образ, и владелец кошки э -э, отсудил несколько сот тысяч долларов э -э -э, значит, авторских прав. То есть за изображение кошки, если раньше можно было только за свое изображение. Так что здорово бывает. Ну, американцы как размышляют? И есть дяд, конечно, есть компания, это, да, ну, у миллион. которой есть бабки, есть бабушка, у которой есть кошка. Ну, ничего страшного, если компания, у которой есть бабки, поделится с бабушкой, у которой есть кошка. Ну, придуриваются же. Это же ну, это, Но это, от да. этого возникают и платежи со стороны Макдональдс, какие-то другие. В общем-то, я не думаю, что вот. несправедливо путем ну, суда... пусть будет... бы всем, у кого кошки есть, бабушкам дали тогда. Нет, ну, тогда конкретно за это использование образа я говорю, что это ну не знаю мне, нравится. мне я, нравится я за я за такой подход мне не очень турецкие сми уличили белый дом в некорректной передаче разговора эрдогана и трампа и вот тут вопрос такой а кто может сказать корректно или некорректно вот эти говорят, некорректно, а те говорят, нет, это корректно. Если бы, как вот должно быть в будущем, все эти разговоры были в открытом доступе, совершенно спокойно мог каждый посмотреть, когда они секретные, когда они не записывают даже эти разговоры и дают обещание, что мы не записываем этот разговор там туда-сюда, и потом говорят, да они некорректно, ни хера себе, как это? Вы так запомнили, мы вот так запомнили. Как это? Что значит? Корректно, некорректно? Нет, это должно быть, так сказать, под надзором общественности обязательно. А кто там знает, о чем они там договорились? Самый яркий пример, помните, как Горбачев ввел э, закон на тайные переговоры, когда он смог вести, и благодаря этому предал... Э, СССР, развалил его, и за бабки буквально, он изменник родины, предал. И главным у него было, это то, что первое, все чего начал, это ввел секретные переговоры. «Очень слабый анализ по КНДР. Лучше послушайте Пианковского». Я не слушал Пианковского, не могу знать, он очень умный человек, очень хорошо анализирует, но то, что я сказал, это абсолютно мое мнение что прекрасно, так сказать, порешали путем денег, КНР, это, наверное, абсолютно для всех очевидно. Вот как для... Пригоняли три авианосца, пугали козю-базю делали, там что-то санкции включали и так далее, там на Путина даже наезжали из-за этого КНДР, ничего не прокатило, да? Не прокатило, что Вели решили? Подарили а, все. Да, достали из мешка такого зайца шоколадного, сказали, на тебе, Ким и все, и он сразу позвонил туда и со всеми договорился, и все нормально. Ручной да, да Поэтому, что вы хотите сказать плохое, там, анализ. Что, ему денег не дали, что ли, Ким Чен Ы? Да давайте забьемся на сколько угодно, даже официально завтра скажут, что Ким Чен Ы подкинули вот то, вот это, вот пятое-десятое. Просто. Я даже уверен, что санкции не снимут, а денег дадут, жрачки дадут, потому что, представьте, там такая голодная толпа сидит. Турция призвала США прекратить поддержку сирийских курдов. О, как! Это уже второй раз они призывают. Прям на этот раз вице-премьер призвал. То есть, они думают, что если они так по ранжиру, там, yeah. а, министр иностранных дел, илдырым да, там, раз, ну-ка, не поддерживайте. Там, не услышали. Потом вице-премьер. Ну, потом Эрдоган еще сейчас Должен какой-то ультиматум выкатить, прям ультиматум. Если вы будете поддерживать, мы ЕГГ, Енычар те еще сейчас ятаганы повыхватим, да как накинемся и так далее. Посмотрим, что из этого будет, но... Я бы, конечно, наоборот, рекомендовал США по максимуму поддерживать сирийских курдов. И это тот момент, когда сирийских курдов предали все, все сдали, и Соединенные Штаты могут совершенно спокойно и недорого, самое главное, что для барыги Трампа очень важно, да, и недорого поднять свой престиж в регионе и дать возможность, в общем-то, народу, очень серьезному, очень большому народу, Самоопределиться и держать за яйца Эрдогана, держать за яйца Башара Асада и вообще в этом регионе держать за яйца всех даже иранских лидеров. Да, вот это то, то а, так сказать... А... Как это вот, та игла, да, Кащеева, которая очень важна, потому что этой иглой можно тыкать не одного, только кощей, а трех Кощеев в одном месте. Эрдогана, Башара Асада и еще э -э, иранских всех, да, там и прочих, как их назвать-то, аедолы, они вот как то не скажешь по-русски, не канает, да вот тут много комментариев возражает мне против того что горбачев был предателем, изменник родины но я сейчас не могу всего рассказывать посмотрите у меня целый выпуск рев панорамы посвящен горбачеву о том как он предал родину как он его завербовали как ему помогли избежать наказания за ставропольское дело по наркотикам его почитайте там у меня полный анализ по горбачеву вернее посмотрите Турции нужна 30-километровая зона безопасности, и Сирии это сделает. Мы говорили о том, что несколько лет назад, что Сирии обязательно нужна зона безопасности, что, то есть Турции нужна зона безопасности, что они будут это делать и так далее. Но важно не то, как мыслит Трамп, а как объективно обстоят дела. Зона безопасности от курдов может ли защитить Турцию, в которой треть населения, ну или четверть по самым низким да, сказать, процентам курды. Как можно защититься от курдов, которые живут вместе с тобой? Поэтому это иллюзия полная. Да. И вот Захаров заявил, что стратегия США направлена на расчленение Сирии, ну и очень правильно, я говорю, это надо было делать еще после Первой мировой войны, и если такие вещи делать вовремя, то потом не наступают другие войны, просто не за чего воевать. ФРГ остановил экспорт вооружений в Турцию. Ну, я так понимаю, что это из-за Сирии. И глава МИД Пакистана рассказал об отношениях США и борьбе с терроризмом. То есть сильные, конечно, американцы прессанули, денег не дают. Там даже Талибан начал рассказывать о том, что давайте в дружбе жить и договариваться, потому что там звонят вот этот Талибан. Я думаю, там нормально, прям так по телефону. Алло, Талибан, давай договариваться. В общем, все. Там, там тоже нормально все решить, решать значит. Все, вот когда говорят Плохой анализ, там неправильный анализ Плохой анализ Это не, это, а, не наука а, не, не, не, не простой То есть вы хороший анализ считаете Это когда выражаются наукообразные И так далее Нет, хороший анализ это то, то, когда вещи Называют своими именами вот, это, вот здесь вот Очень четко все ясно То есть американцы не дают бабок Ситуация в регионе меняется мгновенно. Почему? Она объективно меняется? Нет. Она меняет субъективно, потому что сразу же правительство Пакистана очень сильно изменило свое отношение к Талибану, который не дает возможность получать те бабки, которые получали. Талибан тоже очень сильно напрягся, потому что отношения с правительством Пакистана очень важны. Есть внутренние какие-то дела, связанные с теми кланами и племенами, которые там проживают, которые тоже, которых тоже стали обносить. -то, слышите, вы стреляете, как в фильме межмурки. А сейчас уже никто не стреляет. да? Сейчас стреляют только когда надо денег из кого-то выжить. И все. То есть очень очень все четко. Сейчас с приходом к власти Трампа основной вопрос, как это ни парадоксально, это вопрос о деньгах везде. Потому что американцы стали ужимать бабки. И все. И сразу же пошел от ну, кроме всего прочего, все страны, которые как бы участвовали в боевом дележе, да, связанном с оружием, с боевыми действиями, они все еще сидели на нефтедолларах. Боевые гномы, спортивные да, зайцы. Да, на нефтедолларах. А с нефтью, с газом сейчас идут проблемы страшные, и поэтому все. Поэтому надо как-то по-другому себя, так сказать, реализовывать. И вот в Даосе глава МИД Испании упал в обморок, наверное, зашла русская делегация, увидела, как бля и прыгнул. Что мы тоже Путина с Медведем показали? Ну, Наверное. И говорят, что в Даосе больше ни о чем не говорят, кроме как об американских санкциях. То есть все остальное так верхний этаж. Что там, называть? где санкции, там и бабки, полтора триллиона, судьба решается. Ну да, то есть я так понимаю, что громадное желание у людей поделить деньги, которые украдены в России, и отобрать у укравших деньги. Ну, самый простой вариант. Представляете заморозили, ну, как деньги шаха, 2 миллиарда, помните, заморозили а в 80-м году. Да? Да, нет, отморозили в 16-м. Но это 2 миллиарда отморозили. 2 миллиарда долларов в 80-м и 2 миллиарда в 16-м. Вот совершенно разные миллиарды. Кто-то в банке в швейцарском курил такую длинную курочку, кубинскую сигару, чтобы мне ну, просто кошмар, да, такой, 2 миллиарда ему дали э, беспроцентных поносить в течение, там, скольки э, 36 лет, да, охереть не встать вообще просто. Так что здесь тоже, наверное, люди рассчитывают, скажут, ну сейчас вот денежки заберем, пока там в России новая власть придет, пока она докажет, что она демократическая, тоже поносим там какое-то количество времени, какое-то количество денег. И... Скандал в Давосе. Российские СМИ все расписались. Порошенко попросил журналистку снять блушку. Такая лажа, yeah. такое вранье, мерзость, просто мерзость. Писали бы уж по пояс попросил. Да. И, знаешь, Порошенко что сказал девушке, которая представляла российские каналы? Она пришла в вышиванке. Не в блузке, а в вышиванке. Понимаешь? И стала задавать вопрос поганые, причем на русском языке. Он ей сказал, либо задавать вопрос на украинском языке, либо вышиванку снимите. Понимаешь, он не предлагал ей прелести показывать, как в том еврейском да, анекдоте. Помнишь, когда говорит, да. Рабинович, вы или крест снимите, или трусы наденьте. Вот, в данном случае это прям четко относится к этой барышне. И, и самое мерзкое, что это извращается и вкидывается по-другому. Понимаешь, то есть, ну, как обычно, российская пресса действует. И, значит, Кличко призвал не сравнивать его с Цицероном. Я, кто, кто не сравнил, что ли? Ну, вообще, сказал он правильно. Меня могут обвинять, что я не Цицерон. Не очень <с красиво <с говорю. Но мне безразлично оценки того, как я говорю. Главное, как оценивают то, что я делаю. Важный результат дел, а не слов. Как в спорте. И я тут с Кличко не могу не согласиться. Он абсолютно прав. Какая разница, как говорит мэр города? Вон Лужков как красиво говорил. <смех> Отлично, да. Поэтому, конечно, нужно э, смотреть. А в голову да. он ест, да? Да, <смех> да, да <смех> поступки. Китайские ученые научились редактировать ДНК людей. Сейчас уже вовсю клонируют обезьян, э, значит, разных и, и прочих животных. В общем китайцы достигли максимума в этом. Осталось только дело за малым. Законодательство у них все это дело позволяет, поэтому все генетические прорывные технологии, конечно, в Китае будут сейчас в ближайшее время. Почему? Потому что в свое время Европа и Америка начудили, приняв совершенно идиотские законы. Они же думали, что капитализм они смогут таким образом удержать, что новая общественно-экономическая формация не придет никогда, они рассчитывали на приход ее а, вот через клонирование, через изменение так сказать способности человека, через улучшение человека. Они же не думали, что залетит информационный мир и им так вот крюка, то выдаст, причем неожиданный такой левый такой ду-дух и все. Они-то рассчитывали, что вот у них есть полное понимание, это будет развиваться вот так, понимаешь? Там Геннаджи и так далее. А тут нет ни хрена, ребят. Тут оказалось, есть вещи гораздо более струка, подставили их, да. нагнули, пинка дали. Ну, да. Вот самая жуткая новость сегодня: Мадуро официально согласился стать кандидатом президента Венесуэлы. Да, нет, представляешь, вот это, это вот такие. Вот, вот, ну как вот с такими разбираться, как Мадуро, как Вова Путин, mm. да? Вот представляешь, вот, ну не хочет человек понимать, ничего человек не понимает, что все, как бы надо уходить за пять минут до того, как стал лишним. Он, он уже давно стал лишним, и там, наверное, не было как бы реальных каких-то суперреволюционных действий, только потому что думали, что сейчас вот он... Наверное, свалит, и можно будет избрать кого-то другого. Но он решил задержаться. Вчера решил, какого? Блин. Ну, надеюсь, что у него нет ни одного шанса, что его раздавят раньше, гораздо, чем вот он сможет нарисовать выборы. Значит, на помощь политзаключенным и их семьям вот висит карточка, значит, номер карточки, куда мы собираем деньги. Просим всех перечислять. Все эти деньги, так сказать, будут под отчетом. Люди, которые их, так сказать, получат, они находятся в России и распределят там в России между политзаключенными, их семьями, и, так, так скажем, все они пойдут на помощь. Все до копейки. Так, и у нас донаты... Так. Что-то у меня все подвисло с этими донатами. Пока читаете, я попробую что-то мне перегрузиться. Чат пока почитай. А, угу. Керимов свалил. Это... Куда свалил? Вот я не знаю. Да. Сейчас мы. Вот куда да свалил? не надо пока. Так мы ну, сделаем. Я не б, мне об этом ничего не известно, куда он свалил? Да нет, он во Франции Керим. И вот еще мы вчера проверили, приплыла яхта. Не, мне кажется, это не она. Я посмотрел, это не она. Там здоровый яхта стоит, да. Мне кажется, это не она. Давай перепроверим точно и скажем уже, чья это яхта, пока, пока у нас нет уверенности. Вот пишутся, Мальцев с Навальным, объединяйтесь с Грудининым. Но сколько можно повторять, что ни Мальцев, ни Навальный никогда с Грудининым объединяться не будут они топят за бойкот и вас призываем за бойкот тем более если вы действительно против Путина, как у вас Ника записан Не, мы запросто можем объединиться с Грузининым если, если он... он тоже за запросто за да, за да. абсолютно нет никаких проблем причем вот если допустим Грузинин хочет стать президентом я могу даже дать слово что я поддержу Грузинина на выборах президента если он на этих выборах он объявит Путину бойкот и снимется да. с выборов. Все, вопрос. Для, Для меня будет меня все абсолютно против, ясно. Это наш человек, молодец. На следующих выборах я гарантирую ему свою поддержку. И не буду выставлять свою кандидатуру. И не буду топить даже за Навального. Скажу, вот есть Грудинин, он проявил себя Хотя как, мог, да, да, как Путина, настоящий. Он, он, он да, туда-сюда. Да. Пусть снимается, нет вопросов. Асламбек, по вашему усмотрению, спасибо, Валентина СПБ, спасибо, человечество. Ты думаешь, смен-правитель изменит взгляды людей, и от этого люди станут человечнее? Или считаешь, что каждому врущему э, представлен Путин, ничто не сможет изменить ваше понятие о правде? Кто бы к вам не пришел, даже если Бог, вы ему также не поверите. И будете слышать только одно, что вам больше подходит абсолютно своим Согласен, человечище, поэтому нам нужно изменить саму систему и привести к власти народ, сделать народовластие. Понимаете? Поскольку каждый человек грешен, каждый человек меркантилен, у него есть огромное количество всяких проблем. А поэтому человек должен находиться на своей должности не более одного срока. У него в кабинете должна находиться камера, микрофон. Он все, что делает, должен делать в облаке, в интернете. И мы должны видеть, что он делает. У нас не должно быть секретности никакой, понимаете, как вот мы сейчас говорим, там, Эрдоган с Трампом, что-то говорили, кто что говорили, никто ничего не знает, а уж тем более, что говорил Путин, там, с Трампом, с Курдами и так далее, поэтому мы должны быть открыты друг перед другом и перед всем миром, тогда нас невозможно будет победить, и при всех наших грехах мы не сможем творить непотребство, потому что люди контролируют друг друга, это блокчейн такой, своеобразный, люди контролируют друг друга, и если человек по он не может ничего плохого делать, потому что он находится под полным контролем. Вот представьте себе даже Путин, если бы избирался на один срок, на первый срок и больше бы никогда не избирался. Он бы смог что-нибудь начудить? Да нет, конечно. Мог он... бы, но не так много. Мы И бы он... да, он, вот он дали, да, да. Даже вот возьмите, первый срок Путина, там шла подготовка к тому, чтобы чудить на втором сроке. Но он первый срок уже начудил тем, что он пришел к власти, взрывая дома в России. По это понятно. Начудил он сразу. Но это я пред... тебе говорю, даже предположим... Предположим, вот так, он взорвал дома, все, но у него один срок, он бы один срок отбухал и все, и дальше еще было бы. А дальше было бы тюрьма за преступление, конечно. Поэтому он бы не стал взрывать дома, он бы не стал чудить, если бы он знал, что это только один срок. Кот, добрый вечер, я вас очень люблю, только вы так можете открывать глаза ватникам, а ватных очень много. А вы верите в квантовую механике? Конечно, ну а как же? Скажите ваше мнение, пожалуйста, может Станислав об этом что-то знать? Ну а что, квантовая механика мы, э, не я, не Станислав, не специалисты, но, и, и но из того, что Да, да, да, да. но ну, да. из того, что мы... Изучали, мы понимаем, что есть некие физические законы, которые, так сказать, не являются абсолютно объективными, то есть они являются объективными только в мыслях самого человека, в его понимании, и в его видении, да? и исходя из этого, в общем-то, те вещи, которые сейчас вот, допустим, там происходят, ну, там, Адронный коллайдер, которого все боятся, ну, как я помню сказал, говорю большое количество а, черных дыр во Вселенной говорит о том, что не только на Земле придумали адронный коллайдер, да, ну, видите, там люди добились температуры триллион градусов, и, то есть, даже вот окинуть, мозгом человеческим невозможно. Что такое? Триллион градусов. И добились этого на Земле. А с другой стороны, я к тому, что... Это вот в нашем понимании вот так. А как... Что мы ограничиваем да. вот этими жалкими рамками, которые мы видим и добились. А то, что там будут какие-то похожие законы дальше, за, например, триллион триллионов градусов, это никто да, да. Там мы ничего не знаем. И что мир субъективный, мы все чаще находим этому доказательство. Да, то есть мы, в конечном итоге, конечно, навряд ли познаем мир до конца, да, но мир познаваемый, и это для нас совершенно очевидно, и я думаю, что мы будем двигаться в этом направлении. И квантовая механика, в общем-то, один из инструментов для познавания мира, поскольку познание мира, поскольку сейчас вот уже разрабатывается квантовая связь, и когда она будет разработана не в том виде, в котором разрабатывают китайцы, а в том виде, в котором она присутствует в фантастике, да, когда из что-то здесь и изменяется там, и, и из-за этого происходит связь, которая не имеет времени, то есть мгновенная связь, связь на любом расстоянии, вот тогда это будет уже научный метод и доказательство того, что да, так оно и есть, вот, ну, как бы это работает. Так, да здравствует революция, даешь бойкот лжевыборам, Далой путинскую шайку всем соратникам. Привет, спасибо за вашу работу. Всем здоровья, здоровья, здоровья. Очень хорошо. Бен 61, спасибо. Бен 61, очень хорошо. Спасибо. Виталий. На свечку за упокой Вовы Путина. Ну, не надо ему свечки ставить за упокой. Он долго жить будет при этом. Это потом дьяволу какая там свечка. Да. Пармакаш, как вам общественные парижские туалеты? да? Ну, надписи на русском языке я не видел в общественных парижских туалетах, но я и был в Париже. Так и довольно немного по времени, а, да, ну, сплевал с Эфилевой башней, да, на голову обеспеченных парижан такое mm -hmm. было, а, такое было, специально я это сделал, да. Отчитался, в общем, да. о сделанной работе. Максим, дядя Слав, здравствуйте, сейчас наша песня, это раб наш дурдом голосует за Путина, все нормальные люди против этого дурдома, я с вами только бойкот. Молодец, Максим, и всех агитирую тоже. Владимир из Армавира. пока эта гнида будет у власти, от России останутся только запчасти, на то он и Путин, чтобы путать народ, повесить его бы у Спасских ворот за абсолютный бойкот выборов России без Путина, Россия будет свободной. Спасибо, очень хорошо. Да, на то он и Путин, чтоб путать народ, повесить его бы у Спасских ворот. Ну да, что у Спасских ворот? Не, ну а как? Ну, ну так что, нормально, как да, в свое да. время там Гришку Атрепьева спалили, из пушки выстрелили, в общем-то нормально. По традиции. А вот, Татьяна по Сидельцам. Спасибо, Татьяна а, так, Сергей, спасибо. Андрей, слава героям. Современная чик чик Чиковщина, да. А, да, мертвые души. 18.03.18, 18 День мертвых душ. Хорошо сказано, так оно и есть. День мертвых душ. День да, мертвых. Фальсифицировать выборы, мертвыми душами будут. Да, и очень сильно. Так облевал а с башни, нет, плевал, плевал. Слава богу, не плевал. Вот Резникович падал опять. Все в детстве любили анекдоты про Вовочку. И вот натева. вам Вовочка вырос, стал президентом России, теперь мстит всем нам. Да, это точно. Да, молодец. Когда объявят о том, что не зложен. Когда будет не зложен, тогда объявит объявят. Очень было бы хорошо. Так вот, представляете, а какое счастье? новость. Она будет неожиданной, как всегда да, такие новости. С утра бывают. так просыпаешься, да. и вдруг тебе говорят, да и счастье такое такое изливается, колоссальное представляете, что, что будет я представляю, сколько в России будет смертей от перепоя а взорвутся, сколько людей на фейерверках, кому сколько глаз будет выбито пробками шампанского, это просто будет караул, ни один праздник России не будет э, таким ярким и таким, наверное, вот э, а больше всего будут праздновать ватники наконец-то, не да. надо придуриваться да, они, да. Да. Да, таким ярким и таким самое главное вот всенародным, да? Очень хорошо. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. Да здравствует, революция. Да, сейчас вот мы тут. Ага. Вот Александр еще на общее дело. Мужики, на email, хоть раз ответьте на рифкойны. Александр одиннадцать. Да. А, а под тем же ником в, этом, в почте напишите, ответил вообще не вопрос. Спасибо, до свидания. Далой преступный оккупационный путинский режим. До свидания. Да, далой пырей.